Здравствуйте, уважаемые зрители. Дмитрий Емец написал множество книг, посвященных Тане Гроттер. 14. 14 книг. 11. И да. эти книги связаны друг с другом. Этот писатель создал целый мир, в котором есть... Магический мир. Магический мир, в котором есть, наверное, десятки разных интересных героев, которые переходят И из... Десятки, кни... наверное... Короче, очень много. Очень много, да. Из книги в книгу переходит. Мы попробуем рассказать про этих героев. Каждое небольшое видео будет посвящено одному герою. Ну, начинаем. Ну, или с... нескольким, если они к, одной, к одним относятся. Начинаем mm -hmm. с самого главного героя, вокруг которого все вертится. Это Таня Гроттер. Таня Гроттер – главный герой книги. У нее темные волосы. Она любит и ее. Она встр... в детстве встретила Чумудаль Торт. Самого главного плохого герой короче. И.. Какой у нее внешний вид? Рагна одевается, ну, У нее лицо? темные волосы. А в первой книге у нее была родинка, которая оказалась на самом деле талисманом четырех стихий. А потом исчезает? Да, она потом исчезает, потому что... Потому что это... Потому что же, это талисман, он, наверное, используется. Да, потому он что, был... что это талисман четырех стихий. Нет, он не использован. Он просто сломался, потому что они очень хрупкие. Она сама сломала? Нет. Чумана лицо сломала. А, за враг? Короче, кто-то там сломал, я не помню. А такой вопрос. Она, она в каком возрасте начинает в первой книге? В первой книге она вообще с первого года, по-моему, начинает. в самом начале. Первый год это первый класс? Семь лет? Нет, один год. То есть, мой... то есть в «Гарри Поттере», я знаю, там с первого класса, примерно, начинает, а здесь? Нет, там тоже говорится то, что о то, что она, так у нее то, что было в детстве. В самом-самом начале, почему она осталась без семьи, как в Гарри Поттере. Будто... Вообще Гарри Поттер отсюда не относится. Но это как будто бы предыстория. А да, предыстория. сама-то история начинается, когда ей сколько а, уже лица. С десяти, по-моему. Да, да по-моему, с десяти. А всего с сколько книг, в которых она... Я говорю уже четырнадцать. Она как меняется, растет? До какого? Да, она растет до... До завершения школы? Да, до завершения школы, по-моему, до по 20, я не помню. А как школа называется? Тибидокс. Там будет отдельная еще серия про Тибидокс. Пусть там -то. то есть отдельный рассказ у тебя будет? Да. Хорошо. А какие-то предпочтения у нее есть в цветах, в одежде, в еде? А, в одежде, то, что она носит джинсы и свитера, юбки не, не особо любит, платье тоже не... редко носит. А цвета какие-то любимые? По-моему, это в книге не упоминалось. А На чем она перемещается? Она летает на контрабасе, но на нем она так и не научилась играть. Вообще на нем звуки не всегда совпадают с нотами. И на нем она чаще летает, чем играет, потому что она не умеет играть. А с чего учится началось? что она в музыкальную школу ходит? Откуда контрабас появился? Нет. А... Рассказывается то, что она у Дорнилых, ее родственников, единственных, которые, по по линии отца, он его то ли троюродный, то ли четверородный я забыла. А если сравнить с Гарри Поттером, то ее, родствен... да. ее родственники, это примерно как семья кого? Да. Гарри Поттера? я не помню, как у Гарри Поттера. В общем, вредные родственники. Ну, как бы да. И она в течение книги различает от некоторых других школ. Там, там даже в, в, в Тане говорится, то, что в отличие от остальных школ, там на каникулах ну и на летних не выпинывают домой, а можно остаться. Правда, ее иногда все-таки отправляют домой, у нее всех в школе, потому что там что-то происходит в школе. А у нее желание остаться в школе? Да, так она родственников своих не любит, что к ним ехать. А у нее есть какие-то способности, какие-то особенные, так что, так, что она выделяется среди всех а, волшебников. Там говорилось, что у нее была плохая. Не помню, как это называется, то, что у нее было плохое, то, что может быть кто-то сглазил, ну, проклял, Кого-то из родственников, и у нее была неприятная способность появляться в то время, когда только это мы не готовы, то ли... Короче, самое непосходящее время. То есть, или появляться, или посмотреть на кого-то в неудачный момент. Ну да, появляться именно, не посмотреть, а появляться. А волшебные способности у нее какие-то были особенные? А... Ну, например, у Гарри Поттера он был самый... Змеи язычный. Что это такое? Ну, он разговаривал на языке змей. А, ну да, от палатки. Ну, там, по-моему, нет, по-моему. У него не было ничего особо особенного. Особо особенного. А кого у него было больше, друзей или врагов в этой школе? Хороший вопрос. Ну, хорошо, друзей перечисли. С кем надо а, Ванька Валякин, Баб Югун. Наверное, Шурасик. А... А вообще? Или в школе? Ну, давай вообще и в школе. По отдельности. По идее, Гробыня. Хотя она уже ближе к середине книги, только стала ее подругой, а так она была ее врагом. По идее, Гуня. То же самое, что и Гробыня. Кто еще там был? А, самый главный? Кто за главный? Ну, начальник школы. А. Какие отношения у них? Сейчас помню. Директор? Да. Академик Сарданапал, ну по идее... А, кстати говоря, из друзей еще Тарарах, он преподаватель, но он вообще Пятикантроп, я не помню, кто такие Пятикантроп, но, ну, короче, они жили очень давно. И он из-за того, что сел что-то, ну, короче, я скажу, куда будет про Тараха, а так э, вот... Академик Солдана напал, но ну, она его ненавидела. Ну, просто он был не скорее... ненавидела? Не ненавидела. Но и не любила. Ну, он ей нравился, походу. Ну, Дамблдор, он был достаточно положительный герой. А ну, это... это тоже положительный. Ага, хорошо. А чем ее история заканчивается? Она находит друзей в школе? Или... Ну, как бы она... Там в начале находится друзей. То есть какая-то цель у нее есть по всем книгам? Или просто живет и живет? Хороший вопрос. <связь> Без понятия. Ну, по крайней мере, например, в Золотой Пиявке. Эта книга так называется. Да, это, по-моему, третья, по-моему. Не помню. А, и там, короче, в третьей книге Золотая пиявка говорилось то, что. А, и она там попала в параллельную реальность. Она трижды, по-моему, попадала в параллель Или дважды. А что она там делала в этой реальности? Трижды были... Упоминались параллельные реальности. В двух ее тут... Она туда отправлялась. В одной там была параллельная Таня Гроттер. Сама Гротти. с собой встретилась? Нет. А, там было то, что... Позже это почему-то не объяснялось. Там говорилось то, что Гротти? Это имя параллельно. Я пытаюсь вспомнить, как ее там звали. Не помню. заново послушать. То есть параллельная вселенная не другое имя? Да, это вообще другой много человек. Там более жестокий мир. Куча всяких смертей, короче. И а, из того мира на, она выигрывает гонку куча километров, короче, нужно пробежать с всякими препятствиями она выигрывает ее почти что из этой гонки в, в результате исключили, потому что а, было по-моему нужно было отправить 6, а прибежало 7 и седьмого кандидата ее друг ну как бы друг. Да, он пойдет друг. А, взял у нее, я не помню, что это. Ну типа дротика. И она, и он это кинул, и было понятно по пометке то, что это ее дротик, и поэтому ее почти что не исключили. Ну и последний вопрос. А какой у нее характер? Можно про нее что-то сказать? В характер, ну значит, доброжелательная, вредная, злая, наверное, доброжелательная. ласковая. Возможно, ласковая. Отзывчивая. Но, наверное, она отзывала тоже. А что я в жизни вообще интересовал, к чему она стремилась? Фланки. Это другая? Да. Ну что, до новых встреч. В следующий раз я расскажу про кого-то. Про Чума Дель Торт. Про Чуму Дель Торт. Хорошо. Счастливо.